Всем доброго времени суток, с вами Катамхали. Не стал я заморачиваться с этими новыми кораблями Ну, по крайней мере, с одним, дабы не тратить время Кредиты, чтобы покупать девятку и прокачивать Сразу взял за свободку, исследовал и приобрел себе эсминец Дельный, сейчас, который мы и будем изучать, ну и попробуем, как обычно, сыграем, что он вообще из себя представляет. Ну, в плане геймплея, я думаю, он не особо будет отличаться от Хабаровска, но разница в том, что это у нас уже, да, Хабаровск, как в основном, был чистый такой артиллерист, без возможности проводить незаметные торпедные атаки, на этом эсминце у нас такая возможность есть. Здесь показатель маскировки, ну, не знаю, получше, по похуже, ну, на уровне, как у Хабаровска, я думаю, но здесь зато у нас 10-километровые торпеды, в отличие от 6-километровых, которые установлены на Хабаровске. Поэтому у нас, да, и есть вот эта возможность производить незаметные торпедные атаки. Извиняюсь за тавтологию. Так, изучаем дальше у нас все показатели. Боеспособность 26700. Артиллерия, ну, по максимуму можно увеличить дальность стрельбы, как я и сделал, 15 целых. 8 десятых километра получается. Перезарядка 4,4 секунды. Ну, базовая 5 секунд, но я поставил модуль, кстати. Да, сейчас модуль и покажу. Сейчас тут, ну, единственное еще хотел сделать, да, такое, обратить внимание. Это максимальная скорость хода здесь даже выше, чем у Хабаровска. 45,7 узлов. К примеру, у Хабаровска это показатель 43 узла составляет. Так что даже в чем то этот эсминец будет лучше, чем чем Хабаровск. Ну не знаю, главное еще посмотреть время полета снаряда, чтобы насчет баллистики. Ну думаю, здесь она будет в порядке. Начальная скорость 950 метров в секунду. То есть на дальних дистанциях на пределе будет достаточно комфортно играть и настреливать. Так, смотрим оснащение. Первый слот основное вооружение, модификация 1, второй слот защиты машинного отделения. Третий слот система наведения, модификации 1, четвертый слот энергетическая установка, модификации 1, пятый слот система маскировки модификации 1. И шестой слот орудия главного калибра, модификация 3. Ну, тут выбора другого нету. Да, либо ставим торпедные аппараты, но на этот эсминец я думаю, не рентабельно. Лучше усиливать все-таки. Главный калибр. Ну, ПМК ПМК у нас отсутствует Так, из расходников Здесь так же, как у Хабаровска, на выбор Либо дымогенератор, либо ремонтная команда Ну, ремонтную команду это выбирать Для игроков, да, с таким геймплеем Который не приближается, в принципе К точкам, да, потому что без дымов К точке с такой хреновой маскировкой Приближаться крайне опасно, Да, все другие эсминцы нас будут пересвечивать. Из-за этого мы будем часто попадать под огонь противников. Поэтому, если мы собираемся, да, все-таки пытаться точки захватывать, лучше выбирать дымогенератор. Ремонтная команда для игроков, которые, да, где-то обойти по флангу, там, на пределе дистанции, настреливать по, по линкорам, там, пытаться их поджигать и так далее. Ну, можно тоже, конечно, наносить э, в, так в, так в такой ситуации достаточно большое количество урона. Но я считаю все-таки гораздо полезнее вести борьбу за контрольные точки, да, которые частенько и становятся главным аргументом, да, в общем, ну, оказывают главное влияние на исход боя. Ну и форсаж обычный, ничего особенного, плюс 8% прибавки к скорости, который нам добавляет. Капитан, кстати, я сюда посадил как раз-таки с Хабаровска. На первой ступеньке профилактика, на второй ступеньке из последних сил... И взрывотехник на третьей ступеньке Суперинтендант Мастер борьбы за живучесть На четвертой ступеньке, ну тут как ни крути Обязательно брать надо мастер ГК и ПВО Ну а мастер маскировки Это уже, как я говорил, да Что мы собираемся делать Если мы все-таки собираемся вести борьбу за точки охотиться за вражескими эсминцами То лучше брать мастера маскировки да, Если мы этого делать не собираемся А хотим сосредоточиться на крупных Целях, то можно, да, взять какие-то, ну, вместо вот этого другие таланты на третьей ступеньке, к примеру, да, вот специалист ГК там, ну, что-нибудь там, так далее и тому подобное. Но я все-таки предпочитаю не забывать про точки. Так, все, можно, можно отправляться в бой. Такие корабли, они больше, да, для любителей, так, так сказать, из, ик, ну, экстрима, да, более активной игры. То, что корабль обладает большой скоростью, да, еще включили форсаж. С форсажем там будет вообще, наверное, за 50 узлов. Ну, не знаю, сейчас в бою узнаем, увидим. 4 эсминца, но зато нету авианосцев. Это очень хорошо. Для эсминцев авианосцы иногда... Даже не, не в большей степени, сколько они представляют опасность в плане нанесения урона, но это, конечно, тоже. Но и в плане того, что они могут нас светить. Даже сам попадал в такие ситуации, когда какой-нибудь... Назойливый авианосец прицепится к тебе и просто не дает играть. Не то, что там уже говорить возможность выйти на торпедную атаку, там просто как бы скрыться, убежать, а то сразу да, пытаешься, к примеру, у тебя 10-километровые торпеды, пытаешься на атаку выйти. Тут прилетает авианосец, тебя светит. Тебе надо убегать, потому что по тебе противники настреливать. начинает настреливать. В общем, ситуация достаточно неприятная. И бывают такие авианосцы, которые. Вообще не дают вот так продохнуть. Я не думаю, что мне здесь нужно агрессивно прям лезть в центр. Сейчас буду отталкиваться от того, чтобы делать флетчер. Буду его поддерживать. Да, хоть у нас есть дымы, но не забываем, что мы играем на десятых уровнях. Сразу оцениваем ситуацию Ага, есть Балтимор, так, РЛСка одна присутствует Значит, скорее всего Так что надо быть аккуратным, да? Ну и не забывать, что у эсминцев тоже у некоторых есть РЛСки Правда, я уже в игру играю не так часто и... Ну как, все равно Два-три <laughs> раза в неделю точно захожу Но уже память начала подводить Особенно, когда ты долго на каких-то кораблях не играешь Уже и расходники начинаешь забывать Здесь все равно, наверное, главным источником урона будет наш главный калибр. Кстати, по-моему, кормовая башня крутится на 360 градусов. Я сейчас обратил внимание. А, нет, нет. Показалось. Показалось. Ну, стоим, ждем дальнейшего развития событий. Если ничего происходить не будет, дождем. Вон там линкоры вражеские поближе подойдут. Пойдем из ГК наносить урон. Так, точки захватить не дают. Ни центральную не эту. Ну, дабы не стоять времени терять. У нас тут два эсминца есть. Он два захватчика. Пусть рулят. У нас задача немного другая. Ну, как я говорил, про точки все равно не забывать. Ну, о, ц... в средней точке пошел захват нет не дали 8 секунд не хватило чтобы захватить торпеды прямо по курсу Оп. торпеды прямо по курсу прям вот секунда разминулся чуть раньше я пойди вперед и все ну что попробуем на полном ходу настреливать по линкорам и балтимор здесь... Попадание первое есть, урона нет. Ну, там куда-то в, в корму я им попадаю, там пр пробивать нечего, а особо нет, да? Здесь где-то эсминец, который меня светит вот сейчас. Так, на меня пока внимания никто не обращает. А, ну почти попал там. Возможно бы даже и попал бы. Нет, тут я не достану. Так, 5 попаданий, 0 урона. Торпеды по левому борту. Торпеды за кормой. Все, республика вражеская выхватила, Цитан тоже отступает. Торпена. Да, надо вот так аккуратно. А то вроде они далеко. Вот сейчас, если бы я шел прямым курсом, мог выхватить. Попробую подойти и Кремля поподжигать. Если что, можно и в дымы сесть. Балтимор вроде далеко, РЛС и не достанет. Может, даже от рельефа получится. А, он еще и не светится. Как же так получается? Свечусь, однако. Ну, думаю, что трек пока не охота, да и смысл большого не мы Думаю, так на случай, если где-то слинять или фокус, когда по тебе пойдет. Да, я не могу его пробить фугасами. Ну зато пожар повесил. Не, все-таки он там 600 единиц урона нанес. Проще уже зажать кнопку, чем тыкать. Ладно, а он бац и не стреляет. Никто пока в меня что-то стрелять не хочет. Ну вот, урон идет. 15 тысяч есть. Еще один пожар. Ну сейчас, наверное, Кремль, скорее, да, аварийку использовал. Сейчас... Так, у нас минус два линкора вообще. Это все плохо. Кремль, давайте разочек поджечь. Всё, сейчас уже прострела не будет. Вот кто-то в меня решил кинуть. Балтимор. Опа, я откатился. Он стрелял по стоячему. Ч ⁇ ж думал я стоять все время, что ли, буду? Надо, короче, идти на центр. Там что-то вражеские эсминцы прям наглеет бордею. Нет, форсаж пока не хочу тратить. Так, ну если я на центр сюда пройду, Зетки вроде помочь будет особо нет. Если что, в крайнем случае. Ну блин, Балтимор недалеко тоже. Если он к центру пойдет, я просто рассчитываю все-таки, если что, в дымы спрятаться. По-моему, пора форсаж включать. Зетка пошла вперед. Надо ближе, ближе подойти. Я для него буду фактором неожиданности. Он не знает на меня присутствие. Все, пора стрелять. Стрельнул, блин, да? Ха-ха, куда? Непонятно. Эй, сейчас мог фраг забрать. Тут еще и Халанд вон недалеко можно торпеды так на шару кинуть поставьте дым -завесу. да по-моему самое время поставить дым завесу если что и от халанда я скрыт поставьте буду дым и в Цитона можно вдоволь пострелять торпеды по правому борту Ну вот, ацит он, да, восьмерочка. Нормально пробивается. Он пугасами по 3000 урона. Можно, конечно, и бронебойками, но. Я все-таки рассчитываю на пожар. Ну, от пожара больше урона будет, мы понимаем, когда, да, если противник после того. Поджечь его после того, как он использует аварийку. А я уже даже на аварийку развести не могу. Так, что-то наши линкоры не хотят жить. Уже минус 3. Вот, есть пожар. Ну что, будешь один пожар? Нет, он даже один пожар не стал терпеть. Вот она, возможность. Сейчас, сколько там у него аварийка работает? Закончится. Не надеется, что он загорится. Да и не раз. Давай. Сколько у меня там еще дымы? 50 секунд. Есть один пожар. Есть второй пожар. Вот. Вот он, хлеб. А то бронебойки, бронебойки. На ну, эсминцах пугаса тоже полезная штукенцы. Торпеды за кормой. Торпеды по правому борту. Что-то вообще там один залп куда-то улетел. 18 секунд. Ну сейчас придется прекратить стрелять. Тут вон и республика рядышком. Опасно. Все, пожары закончились, блин. Еще много у него прочности. А, ну у него, может, аварийка уже просто откатилась. Есть еще один пожар, удалось повесить там заключительным залпом. Но это тут турбач. Мега турбач просто. Э, если бы я раньше увидел, а тут по Кремлю. Давай, давай, даварачивай. Может еще и там торпедку попаду. А вот так кину, может он притормозит. Ну, Ситон все еще горит. Ну, в таком бою <свят> <свят>, мне кажется изменить что-то просто невозможно, да, чтобы чаша чаша весов чтобы склонилась в нашу сторону. Сейчас вон минус Флетчер. Причем не сказать, что противники как-то блин агрессивно там играли. Ничего подобного, просто наши как-то. А, все, я один уже, нифига себе. Это расклад к Ну это что вообще остановился Пожарная А тревожных... ну хотя бы одну торпеду В Кремля удалось попасть Все это тут отсветился Надо мне тоже отсветиться Все, что по очкам проиграли Я единственный Оставшийся в живых Ну почти весь урон От главного калибра Одна торпеда ну, всякие боевые задачи смотреть не будем. Надо же. я на втором месте по опыту, да, у нас Акидзуки, он даже 900 с лишним заработал. Ну, возможно, где-то там хорошую торпедную атаку провел, хотя не знаю, кого, кого тут. У них всего минус два эсминца, да, Z46 я уничтожил, и как раз Акидзуки уничтожил Косока. Просто безобразие вот иногда творится И самое обидное, когда вот таких боев Несколько бывает даже подряд И что бы ты ни делал На какой корабль не сел Это не получается никак изменить Вот зато, пожалуйста, не так долго В принципе я подсытанно настреливал 45 с лишним тысяч урона удалось нанести Причем половина из этого урона Это пожары, даже чуть больше ну, сами видели, да, что он поступил очень неправильно. Взял на первый же пожар, использовал аварийку, хотя у него прочности еще было очень-очень много. А потом еще получил 4 пожара. Вон еще 29 тысяч кремлю, но там... А, ну, 12 тысяч пожаром тоже вон кремлю. То есть не зря я рассчитываю на пожар. Так, торпеды тут не густо. 7800 затопы не прокнуло. Не повезло. То есть в общей сложности 7 пожаров, 30, ну 36 тысяч можно округлить. Да? Чуть больше, точнее, извиняюсь, чуть меньше, чем весь урон, если считать белый. Белым 38 почти тысяч. Ну, то есть примерно 50 на 50, там плюс-минус несколько процентов не считается. Не, ну так, в принципе, достаточно интересный эсминец, конечно, геймплей на нем как я и говорил, Похож будет на Хабаровска, да, учитывая, да, что здесь какие у нас особенности эсминец. Быстрый, хорошая точность главного калибра, то, то есть основную массу, да, все равно, если у да, 10-километровые торпеды, я хотел сказать, да, которые позволяют совершать скрытные торпедные атаки, все равно основной урон лучше больше рассчитывать на главный калибр. Да, если просто мы рассчитываем, да, можно, конечно, играть и ББшками, и фугасами. Если рассчитываем на пожары, на фугасы, то берем, конечно, взрывотехники. Если мы все-таки больше полагаемся на бронебойные снаряды, то тогда лучше брать, наверное, на да, специалист Ну, хотя вот это... Это уже, да, надо где-то еще очки урвать. Это, как я говорил, если убрать мастер маскировки. Ну, с такой плохой маскировкой она и так. Здесь 7.4, а там будет 8 с лишним. Не знаю, мне играть очень некомфортно. Даже если охотиться за эсминцами... К примеру, да, такую ситуацию, что на встречных курсах мы идем, пусть там эсминец идет к нам бортом или тоже нам навстречу, у него будет меньше времени на то, чтобы развернуться, я в плане дистанции, на которой он нас обнаружил, да, разница есть, плюс-минус километр, то есть он за это время будет у него, ну, если у нас будет еще хуже маскировка, то есть ну, мысль такая, что у него будет больше возможностей предпринять какие-то действия, чтобы с нами не встречаться, да, там развернуться, убежать, там куда-то спрятаться, в общем я думаю, смысл понятен. Да? Чем позже он нас обнаруживает, есть, да, такая вероятность, что, к примеру, навстречу к нам идет, просто на встречных курсах у него уже времени не будет на то, чтобы развернуться и убежать. То есть, да, тем самым мы его вынудим на какие-то активные действия, он там начнет стрелять. В общем, а у нас все-таки шансов, я думаю, больше, чем у многих торпедных эспинцев, и из главного калибра его уничтожить. То есть, как-то так.